Отлично. Вы наверняка с нетерпением ждете, когда мы начнем взламывать системы. И давайте приступим. В этом видео в качестве цели мы будем использовать Metasploitable 2. Это специально разработанная виртуальная машина, в которой больше дыр, чем в швейцарском сыре. Мы будем использовать навыки, которые мы получили в этом курсе, для того, чтобы реализовать как можно больше успешных атак. Ссылка на эту виртуальную машину будет в приложенных файлах. Или вы можете просто загуглить MetaSploitable 2. После того, как вы скачаете эту систему, давайте рассмотрим, как ее запустить. Я буду использовать VMware. Также можно использовать и VirtualBox. Однако, в этом видео я покажу вам, как запустить эту машину на VMware. Это файлы, которые я скачал и распаковал. Тут несколько файлов. Меня интересует файл, который заканчивается на .vmx. Просто дважды кликаю по этому файлу, и он автоматически открывается с помощью VMware. Как видите, он открылся. Теперь выбираю «Power on this virtual machine». Появляется предупреждение, в котором говорится, что эта машина была перемещена или скопирована. Если вы не знаете, что было с этой виртуальной машиной, просто выберите соответствующий пункт. Я скопировал ее. Именно это я и выбираю. Все очень просто. Теперь наша машина на Metasploitable запускается. Здесь я ускорю видео. Как видите, после загрузки машины появляется красивый баннер Metasploitable 2. И внизу есть консоль авторизации. Также тут нас предупреждает о том, что нельзя подключать эту виртуальную машину к небезопасной сети. И это действительно так, потому что, как я и сказал, это уязвимая виртуальная машина. Она создана для того, чтобы люди учились взломы систем. И если подключить ее к ненадежной сети, например, к интернету, или использовать ее на работе, то, скорее всего, ее взломают. Поэтому мы используем виртуализацию. Все для того, чтобы спрятать эту машину от посторонних глаз. Теперь перехожу в машину на калии. И допустим, я ничего не знаю о своей цели. И начну с базовых вещей, то есть с обнаружения других машин в моей сети. Для начала мне нужно узнать IP-адрес цели. Вы, возможно, знаете, что для взлома машины нам нужно знать ее IP-адрес. Без него у нас вряд ли что-то получится. Самый первый инструмент, который я хочу представить в этой части, называется NetDiscover. Мы используем его для обнаружения активных хостов в нашей сети. Выполняем NetDiscover-H, чтобы вызвать справку. И как видите, опция "-r", позволяет указать нужный мне диапазон. Несмотря на то, что для нас это абсолютно новый инструмент, вы можете очень быстро понять, как работает его синтаксис. Его синтаксис очень сильно похож на синтаксис команд, который мы уже видели. Указываем название инструмента или программы и добавляем "-h", или "-r", или любую другую опцию этого инструмента. Теперь я хочу узнать, какой диапазон я хочу сканировать. Допустим, моя цель находится в том же диапазоне, что и виртуальная машина на кале. То есть, мы находимся в одной сети. Чтобы узнать, в каком диапазоне я нахожусь, выполняю команду if-confi, которую мы уже видели. Мой IP-адрес 192, 168, 190, 144. А значит, мне нужно сканировать диапазон адресов от 192, 168, до 255. Итак, мне нужно сообщить это на Discover. Для этого выполняю на Discover-R. А затем указываю 192, 168, 190, 144, 24. Slash 24 означает сканировать весь диапазон от 0 до 255. Также я мог написать 192, 168, 190, 0, как указано здесь. Я сделал небольшую ошибку и указал 144, но команда все равно была выполнена. Как видите, этот инструмент быстро провел сканирование и показал результат. В моей сети находятся 5 разных машин. 1, 2, 137, 145 и 254. Учитывая, что IP-адрес моей машины на Кэле 192.168.190.144, то логично предположить, что IP-адрес машины Metasploitable 2 заканчивается на 145. Потому что я знаю, что сначала запустил машину на Кали, а затем машину Metasploitable. И VMware назначил мне IP-адрес, который заканчивается на 144. А затем он назначил IP-адрес машине на Metasploitable, то есть 145. Как видите, на Discover также показывает производителя машины, которую я атакую. И здесь указано VMware. Поэтому я знаю, что это еще одна виртуальная машина. Разумеется, сейчас я могу немного жульничать и все еще раз перепроверить. Здесь мы видим, что для авторизации нужно ввести MSF-админ MSF-админ. Используйте учетные данные для авторизации. Тут я могу выполнить команду ifconfig. И как видите, IP-адрес этой машины 192.168.190.145. В следующих видео я буду атаковать этот IP-адрес. Разумеется, у вас будет другой IP-адрес. Итак, скачайте и запустите машину на Metasploitable. Выясните ее IP-адрес, а затем мы приступим ко взлому. Теперь, когда я узнал IP-адрес своей цели, мне нужно узнать, какие сервисы на ней работают и какие порты открыты. Для этого мы воспользуемся нашим любимым инструментом под названием Nmap. Давайте я покажу вам пару новых опций Nmap. Первое это минус V то есть подробный режим. Таким образом, мы сообщаем Nmap, что нам нужно больше информации, и мы хотим знать, что происходит в фоне, и не работать вслепую. Если запустить Nmap без опции "-V", то вы довольно часто будете наблюдать пустой экран. Если вы, как и я, хотите знать, что происходит в каждую секунду сканирования, то вам нужно использовать опцию "-V", или минус "-VV", или "-VVV". Чем больше V, тем больше информации будет на экране, Итак, указываю минус V. И следующая опция это минус P минус. Это то же самое, что указать минус P 0, дефис 65 535. Таким образом мы сообщаем Nmap, что хотим просканировать все TCP порты. Затем указываю минус за главная буква A. У OnMap есть дополнительные опции. Помимо сканирования портов, у этой программы есть дополнительные опции сканирования. Например, какая операционная система используется на этой машине и ее версия, дата последних обновлений, какие сервисы на ней запущены, какая у них версия, можно ли их взломать с помощью известных атак, и так далее. Это уже разведка системы, а не просто сканирование портов. Если мы хотим узнать о системе как можно больше, то используем опцию «Минус большая буква A». Имейте в виду, что сканирование с опцией «Минус большая буква A» займет намного больше времени, чем обычное сканирование портов. Так как мы хотим взломать эту машину, нам нужно будет собрать о ней всю возможную информацию. Поэтому мы используем опцию «Минус большая буква A». Далее мы указываем IP, адрес цели. И последнее, но не по важности. Указываем вывод. Мне не нужно, чтобы вывод Nmap просто отображался на экране. Я хочу сохранить его в файле. Как я уже говорил, у Nmap есть три типа вывода. Обычный вывод Nmap, похожий на текстовый файл. Это просто копирование того, что выводится на экран. Также есть вывод файл gnmap, то есть формат Grappable, о котором мы говорили ранее. А также есть вывод в XML, который подается на вход другим инструментам. Сейчас я хочу сохранить вывод в трех форматах. В файлах nmap, genmap и XML. Для этого добавляем минус O, большая буква A, где O — это вывод, а большая буква A сохраняет вывод во всех доступных форматах. И давайте назовем конечный файл Metasploitable 2. Нажимаю Enter. Как видите, NMAP сразу обнаруживает открытые порты. Но так как я сканирую все порты TCP, а также сканирую дополнительную информацию о системе, используя опцию минус большая буква A, весь процесс займет немало времени. Как видите, сначала NMAP сообщает мне, что осталось 5 минут, затем 9, затем 14, а теперь 37. То есть 37 минут, чтобы просканировать один IP-адрес. Это очень много. Представьте, что во время тестирования на проникновение вы сканируете 20, 50, 100 IP-адресов. Останавливаю сканирование, нажав Ctrl-C. Итак, останавливаю сканирование, нажав Ctrl-C. Мы уже знаем сочетание этих клавиш. Я хочу показать вам еще одну опцию Nmap, которая называется тайминг. Для этого добавляю заглавную T, после которой идет цифра. Здесь можно указать от единицы до пяти, где единица самый медленный. Такой вариант используется, например, чтобы избежать системы обнаружения вторжений. Однако он очень медленный. А минус пять — это очень быстрое сканирование. Однако, разумеется, такой быстрый вариант сканирования не самый надежный. Потому что NMAP просто разбрасывает пакеты для сканирования. И ждет ответа очень короткий промежуток времени. Такой вариант сканирования можно использовать, если вы точно уверены, что находитесь в очень надежной сети. Поскольку я использую виртуализацию, и обе машины находятся на моем компьютере, я точно знаю, что это надежная сеть. Поэтому использую опцию «-T5». Сканирование началось. И как видите, у меня сразу появилось сообщение, что Nmap не может просканировать один порт, так как превышено время ожидания ответа. Это та самая ненадежность, о которой я и говорил. С другой стороны, сканирование происходит значительно быстрее. Понадобится примерно полминуты. Итак, сканирование завершено. Всего было просканировано 65 536 портов. Теперь он мап сканирует сервисы. То есть будут просканированы абсолютно все сервисы, которые используют открытые порты. Это тоже возможности опции минус большая буква A. Сканирование завершено. Я могу пролистывать вверх и вниз, чтобы быстро просмотреть информацию. Разумеется, в таком формате это не очень удобно. Выполняю LS. И как видите, файлы были сохранены в моей текущей директории. И давайте приведем все в порядок. Создаю директорию под названием Target. И теперь я хочу переместить все сохраненные файлы nmap в директорию Target. Как вы уже знаете, для этого мы используем команду mv. А затем указываем имя файла со звездочкой. И если вы не знаете, для чего нужна звездочка, вернитесь к видео по специальным символам. Выполняю ls-target. Как видите, все файлы map были успешно перемещены в эту директорию. Чтобы посмотреть содержимое конечного файла, можно использовать команду cut, которую мы видели ранее. Однако, эта команда отображает содержимое файла целиком, а это не очень удобно. Это большой файл, в нем много информации, и я хочу смотреть информацию постепенно. Для этого выполняю команду less, о которой мы также говорили. Теперь я могу использовать клавиатуру для постепенного просмотра файла. Итак, мы рассмотрели сканирование портов. Как видите, на целевой машине очень много открытых портов. Также на ней запущено огромное количество сервисов. Теперь мы переходим к довольно интересной части, в которой попытаемся взломать эти сервисы, попасть в систему и получить root-права. Давайте я покажу вам еще один инструмент. Помните, инструменты Kali расположены в меню Applications. В этом меню они разделены на категории, сбор информации, анализ уязвимостей и так далее. Мы уже видели инструменты NetDiscover и Nmap из разделов получения информации». Давайте рассмотрим инструмент Zenmap. Его можно запустить в графическом меню или из командной строки. По сути, Zenmap — это сестра или брат Nmap. Это Nmap с графическим интерфейсом. После запуска вам просто нужно указать IP-адрес, и программа автоматически напишет команду, которая будет выполнена. Как видите, эта команда очень похожа на ту, которую мы уже выполняли в командной строке. Круто то, что в этом выпадающем меню можно изменить опции. Выбираю Intense Scan, All TCP Ports, интенсивное сканирование всех TCP портов. И как видите, слева автоматически появляется команда для сканирования всех портов от первого до порта под номером 65535. Выбран тайминг 4, а также опции минус большая буква A и минус V, о которых мы уже говорили ранее. Как видите, тут есть несколько опций, которые можно выбрать. Итак, убираю отсюда диапазон портов, чтобы сканирование прошло быстро, потому что мы уже видели результат такого сканирования. И кликаю «Скан». Обратите внимание, что результат отличается. Из-за того, что я не сканирую все TCP-порты, в данном случае Nmap сканирует только тысячу портов. Всего тысячу портов, а не более 65 тысяч. Это огромная разница. Однако, вы можете не заметить больших отличий в результатах сканирования, так как это тысяча самых основных портов. Велика вероятность, что сервисы на такой машине используют какие-то порты из этой тысячи. После сканирования портов, Nmap также делает дополнительное сканирование. Сканирование на возможность использования скрипта, на уязвимости и так далее. Сканирование завершено. Как видите, оно заняло намного меньше времени. При этом результат сканирования в ZenMap выглядит намного понятнее. Открытые порты выделены зеленым. Если нам нужно сканировать больше одного хоста, то слева есть возможность группировать результат по специальной системе или IP-адресам. С правой стороны есть несколько вкладок с дополнительной информацией. В них можно быстро найти то, что нам нужно. И давайте кликнем по вкладке «Портс». И как видите, тут очень удобно отображены все открытые порты. А для нас это очень важная информация, потому что как пентестеры, мы должны исследовать каждый порт, а также сервисы, которые их используют, чтобы обнаружить возможные уязвимости, а затем попытаться их эксплуатировать. Таким образом, у нас есть проверочный список портов на атакуемой машине. Далее мы узнаем, как попасть в систему через эти порты. Разумеется, не через все порты, потому что для этого понадобится отдельный пятичасовой курс. Однако я буду последовательно выбирать порты и покажу вам, как их использовать, чтобы проникнуть в атакуемую машину. В этой вкладке отображается топология сканируемой сети. То есть, каким образом организована эта сеть. Так как у нас всего одна цель, сеть выглядит очень просто. Итак, Localhost — это я, и ко мне напрямую подключена атакуемая машина. Далее идет вкладка Host Details, в которой отображена подробная информация об этом хосте. У него 23 открытых порта. Это обнаруженная операционная система. О том, каким образом она была обнаружена, мы поговорим в более продвинутых курсах. В последней вкладке указана команда, которую мы использовали для сканирования. Разумеется, результат сканирования можно сохранить, чтобы затем посмотреть его в любой момент. Теперь, когда у вас есть результат сканирования, мы можем атаковать сервисы, запущенные на машине жертвы. В следующем видео мы взломаем наш первый сервис, и благодаря этому мы получим доступ к целевой машине. Итак, давайте воспользуемся первой уязвимостью и взломаем нашу первую цель. Начнем с первого открытого порта. Это 21 порт, порт TCP. Его использует FTP-сервер, а именно vsftpd. Как я и говорил, будучи пентестером, вы должны исследовать абсолютно все открытые порты и сервисы, которые их используют. Итак, для начала я хочу подключиться к этому порту и посмотреть, какую информацию я смогу получить. Перехожу в командную строку. Как видите, у меня уже работает Metasploit в фоновом режиме. Перехожу в другую вкладку. Так как это FTP-сервис, я попробую подключиться к нему с помощью FTP-клиента. Для этого выполняю FTP и указываю IP-адрес. Похоже, на самой последней версии Kali нет FTP-клиента. Однако мы уже знаем, как управлять пакетами, устанавливать и удалять ПО в Kali Linux. Для этого выполняем команду apt-get. Итак, выполняю apt-get install. Нет, не SYN. Какой еще SYN? Install FTP. После чего Kali скачает и установит FTP-клиент. Надо немного подождать. И давайте подождем. А после установки снова попробуем подключиться к атакуемой машине. Теперь у меня установлен FTP-клиент, и я могу его использовать с помощью команды FTP. Пишу FTP и указываю IP-адрес. Для начала обратите внимание на версию FTP-сервера, от которого мы получили ответ. Точнее, название и версию. Итак. Он называется vs.ftp.d, версии 2.3.4. Теперь мне нужно авторизироваться, указав имя пользователя. В некоторых случаях FTP-серверы принимают имя пользователя Anonymous. То есть FTP настроен таким образом, чтобы принимать имя пользователя анонимус с любым паролем. И давайте проверим, сработает ли такой вариант. Пишу имя пользователя Anonymous и указываю случайный пароль. Да, сработало. Теперь я авторизирован. Теперь мне нужно постараться найти какую-то информацию, файлы или директории на этом FTP-сервере, которые я смогу использовать для получения преимущества. Если ранее вы никогда не использовали FTP и не знаете, какие команды можно использовать, введите знак вопроса, чтобы просмотреть доступные команды. Обратите внимание, что мы уже видели некоторые из этих команд. Например, как FKL и в Kali Linux, команда ls отображает содержимое директории. Похоже, что здесь ничего нет. Мне немного не повезло, я не смог найти ничего полезного. Чтобы завершить соединение с FTP-сервером, выполняю бай. И давайте вернемся в ZenMap. Так как я получил огромное количество информации об этом FTP-сервере, я хочу найти недостатки именно этого сервера и именно этой версии. Поэтому копирую отсюда название сервиса и его версию, чтобы узнать, есть ли у него уязвимости. Как видите, Google сразу выдает несколько предложений по взлому этого сервиса. Похоже, нам повезло и мы найдем эксплойт, с помощью которого мы сможем проникнуть в систему. Выбираю первый результат, который находится на сайте Rapid7, на сайте компании, которая создала Metasploit. Нам очень повезло, и мы нашли уязвимость, которая позволяет попасть в систему после исследования самого первого сервиса. Это название модуля Metasploit, который мы можем использовать. Копирую его и возвращаюсь в Metasploit. Мы уже видели, как использовать Metasploit, поэтому я не буду на этом останавливаться. Выполняю команду Use и указываю название модуля. Если помните, команда Info отображает больше информации об этом модуле. С ее помощью я проверяю, что это действительно нужный мне модуль. Как видите, этот модуль атакует именно эту версию FTP сервиса. Теперь мне осталось только настроить и запустить эксплойт. Выполняю Show Options, чтобы посмотреть опции. Теперь мне нужно просто настроить удаленный хост. В курсе для начинающих хакеров мы говорили, что удаленный хост — это IP-адрес нашей цели. Выполняю set Our host и указываю IP-адрес. Также в Metasploit можно проверить вероятность успеха некоторых эксплойтов перед их использованием. То есть, вам не обязательно запускать эксплойт, рискуя сломать сервис или рискуя тем, что эксплойт не сработает. Мы можем проверить вероятность успеха определенного эксплойта. Однако, эта опция есть не у каждого эксплойта. И давайте проверим, есть ли она здесь. Выполняю команду Check. И, к сожалению, мне сообщают, что именно этот модуль не поддерживает эту команду. Мне ничего не остается, кроме как запустить эксплойт. Это можно сделать двумя способами. Либо написать run, либо exploit. Я написал exploit и нажал Enter. И начинается магия metasploit. Вот эти зеленые плюсы показывают, что эксплойт успешно работает. Готово. Мы установили одну сессию с машиной жертвы. У нас сейчас есть Shell-сессия с машиной жертвы. Выполняю ID. И, как видите, мы авторизированы как root-пользователь. Это замечательно. Давайте еще раз все проверим с помощью команды WhoMai, которую мы видели ранее. И тут также сказано, что мы под root-пользователем и находимся в корневой директории. Выполняю exit, чтобы завершить сессию. И Metasploit закрывает Shell. Снова нажимаем Enter, чтобы вернуться в командную строку Metasploit. Нам повезло, и мы взломали самый первый сервис. Однако, давайте рассмотрим более реалистичный сценарий, в котором мы не настолько везучи. Крайне редко бывают ситуации, когда можно получить рут-права после атаки на первый же сервис IP-адреса. Это практически невозможно. Чтобы добавить реализма, давайте предположим, что у этого сервиса нет уязвимостей, и нам нужно исследовать другие сервисы, и постараться их взломать. Но для начала, вот ваше задание. Когда мы авторизировались под именем Anonymous, мы ничего не нашли на этом FTP-сервере. И я хочу, чтобы вы авторизировались со стандартными учетными данными, в которых имя пользователя и пароль будут MSF админ и поискали что-нибудь интересное. Если вы что-нибудь найдете на этом FTP-сервере, найдите способ, как скачать эти файлы и директории на вашу машину на кале. Вам нужно не только отобразить их список, но и скачать их. После того, как вы закончите с FTP-сервером, который использует порт 21. Перейдите к другому FTP-серверу, который использует другой порт. Сделайте то же самое. Попробуйте подключиться к этому FTP-серверу. а Затем попробуйте авторизироваться с именем Anonymous. А если это не сработает, попробуйте использовать пользователя MSF -админ. Если у вас получится авторизироваться, попробуйте найти файлы и папки, которые можно использовать. А также найдите способ, как их скачать. И после этого вы можете переходить к следующему видео. Давайте погрузимся еще глубже. Мы запустили Nmap, нашли открытые порты и сервисы, которые их используют. Мы даже узнали версию этих сервисов. Но нам нужно больше информации. Нам нужно найти определенные уязвимости, которые можно эксплуатировать. Для этого мы используем сканер уязвимостей, о котором мы говорили ранее. В курсе для начинающих хакеров мы использовали Nesos на Windows. В этом курсе я показал, как установить Nesos на Kali. И теперь я запустил сервис Nessus. Для этого я выполнил команду slash etc slash init.d slash nessus старт. И сейчас сервис работает, но я не помню, какой порт использует Nessus. Поэтому я выполнил команду netstart, которую мы видели ранее, чтобы узнать, какие сервисы работают на моей машине. И вот они. Вот сервис Nessus D, который использует порт 8.8.3.4. Итак, я открыл страницу Nessus, и, как видите, она выглядит не так, как страница Nessus из предыдущих видео. Все дело в том, что в этом видео используется последняя версия Nessus. Внешний вид может отличаться, однако способ сканирования остался тем же самым авторизируясь, используя учетные данные, которые я указал во время установки. И мне нужно запустить новое сканирование. Тут есть множество опций, о которых мы поговорим в более продвинутых курсах. Сейчас меня интересует Basic Network Scan — базовое сканирование сети. Выбираю эту опцию. Давайте назовем это сканирование «MetaSploitable 2». Оставляю сканирование пустым. И в поле «Targets» указываю IP-адрес машины «MetaSploitable». Сохраняю. Помните, что после сохранения нужно запустить сканирование. Оно не запускается автоматически. Запускаю сканирование, и, как видите, появился зеленый круг со стрелками. Чтобы посмотреть прогресс сканирования, дважды кликаю по элементу. Также отсюда можно вернуться назад в MyScans. Обратите внимание на отличия между запущенным и завершенным сканированием. Снова дважды кликаю вот сюда. Обратите внимание на изменения в графическом интерфейсе Nessus. Перехожу во вкладку Vulnerabilities, чтобы посмотреть уязвимости, обнаруженные на данный момент. Помните, сканирование все еще не завершилось. Возвращаюсь в MyScans. Как видите, оно продолжается, и будут обнаружены новые уязвимости. Я немного ускорю видео. Сканирование завершено. И давайте перейдем во вкладку Vulnerabilities и рассмотрим обнаруженные уязвимости. Справа есть детали сканирования. Тут указаны названия сканирования, статус, тип сканирования. В данном случае выбрано базовое сканирование сети. Затем идет сканер. Можно использовать несколько сканеров, затем идут даты начала и завершения сканирования, и время сканирования. В моем случае время сканирования составляет 7 минут. Разумеется, я не стал растягивать видео на 7 минут, и просто ускорил его, поэтому не удивляйтесь, если сканирование продлится дольше, чем это видео. Также уязвимости сгруппированы по уровню опасности. От самого высокого уровня к самому низкому. Критический — это самый высокий уровень уязвимости. Далее идут высокий, средний, низкий и инфо. Имейте в виду, что если уровень уязвимости средний или низкий, то это не означает, что ее нужно игнорировать. В курсе для начинающих хакеров мы рассматривали, как взломать цель, используя уязвимость низкого уровня. Однако в этом курсе мы сфокусируемся на критических уязвимостях. Потому что если рассматривать все 108 уязвимостей, то это видео растянется на несколько дней. И давайте рассмотрим самые серьезные уязвимости. Чтобы посмотреть информацию об уязвимости, нужно просто кликнуть по ней. И появится ее описание, в котором указано, какую атаку можно использовать и каким будет результат атаки. Давайте поищем тут FTP. Как видите, у нас только одно совпадение, FTP Server Detection, обнаружен сервер FTP. Несос обнаружил, что на машине работает FTP сервер. Однако Несос не говорит нам, что FTP сервер, который мы только что взломали, является уязвимым. То есть, по какой-то причине, неизвестной мне, Nesus не смог обнаружить, что именно у этого FTP сервера есть уязвимость, и ее можно эксплуатировать. Nesus не смог обнаружить уязвимость у данного FTP сервера. Я не хочу, чтобы вы застряли внимание на том, почему так произошло. Возможно, сканирование было прервано, или сервис упал, или сеть была ненадежной. Неважно. Вот почему мы никогда не полагаемся на результат только одного инструмента. Вот почему для исследования мы используем Nmap, Nesus, и вручную подключаемся к каждому сервису, и используем множество других инструментов. Поэтому запомните. Если сканер уязвимости не обнаружил какие-то уязвимости, то это не означает, что этих уязвимостей нет.